Втулки переходные тип 1640 предназначены для установки инструмента или оснастки с хвостовиком стандарта R8 шпиндель станка конусностью 7,24. Эти втулки имеют наружные конуса 7,24 от 30 до 50. -го. Внутреннее посадочное отверстие выполнено по стандарту R8. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.